Прежде чем начать, подписывайтесь на мой телеграмм паномарь Самая оперативная информация о ходе боевых действий. Фото и видео, которые невозможно больше выложить нигде. Все ссылки под роликом. Потужна перемога для Зеленского, ставки главнокомандующего, всех, кто находится при украинской власти, и, конечно же, 2000 азовцев, которые сейчас фактически заперты, заблокированы в катакомбах АЗОВ «Азовсталь». Путин сегодня на встрече с Шойгу дал приказ отменить штурм «Катакомб» мотивируя это тем, что нужно беречь жизни и здоровье российских солдат. Однако при этом приказал заблокировать «Азовсталь» так, чтобы даже муха не пролетела. И это, конечно же, начали разгонять в украинских СМИ с победными реляциями. Зеленские международные партнеры начали дожимать кровожадный Мордор. У него начали заканчиваться, конечно же, боеприпасы, силы и э, уже чуть ли не мы снова побеждаем. Однако интересно, что еще буквально вчера, о чем я говорил, рассказывал сами представители Азова, например, замкомандир Калина говорил, что ситуация с штурмом, с удержанием Азов-стали местами критическая. И действительно, учитывая, что никакого господства украинских, украинских вооруженных сил в воздухе нет, азовцы уже практически даже не отвечают на артиллерийские удары, их время было предрешено. Однако, конечно же, они, последний расчет был именно на вот эти катакомбы и подземелья. И что же будет дальше, это, конечно же, весьма интересно. Однако для Зеленского и компании это просто подарок судьбы. Ведь сколько мы видели разговоров в последнее время о том, что даже мирных переговоров не может быть, если э, путинские войска уничтожат э, защитников Мариуполя. Кстати, интересно, что Шойгу сегодня также доложил о полном контроле над гражданскими постройками, над гражданским сектором города. Осталась только промышленная зона, только Азов сталь. Довольно показательное также сегодня было выступление российского представителя в ООН, который прямо сказал, что Россия не пойдет на мир, установление перемирия на пасхальные праздники. Видите, э, к этому раньше, я напомню, призывал, призывали представители ООН, однако в то же время, спустя час после этой новости, как недавно заявлял Медведев, вышла другая. Европа продолжает наращивать поставки вооружения на Украину. И вот это пасхальное, так называемое, перемирие может, конечно же, послужить ничем иным, как паузой для перегруппировки и усиления вооруженных сил Украины на определенных направлениях. Мы видим, как на всех фронтах, на информационном, на дипломатическом, на военном продолжают развязываться ожесточенные битвы. И главное из них это, конечно же, сражение на Донбассе еще грядет и еще впереди. Однако... Э Ввиду некоторых особенностей, некоторых непредвиденных обстоятельств, мы видим, что в то же время ситуация развивается зачастую не так, как ее многие прогнозируют. Ведь все уже практически были уверены, что штурм Азовстали начнется непосредственно этих катакомб и бомбоубежища со дня на день, и все это закончится на неделе. Однако у Азовцев появился... Призрачный шанс на то, чтобы остаться в живых, вздаться в плен, что им гарантирует российская сторона, однако на что сами представители националистов идти упорно не хотят. Будем наблюдать за развитием событий, ведь это, конечно же, отражается на всем мире. Продолжаем наблюдать, подписывайтесь на наши телеграммы и ютуб-каналы, все ссылки под роликом.